Ветера суток, мои уважаемые зрители Ну и просто Друзья мои Сегодня мы играем на сервере Sky PvP Arena И я даже не знаю, чем Тут можно вообще в принципе Заняться Давайте просто челиков поубиваем по Поломаем им косточки Так сказать Ну а что еще подел. Опа, ребята, чисто этот Заработал Депозит от 100 рублей Ладно, погнали, найдем каких-нибудь человечков, подружимся с ними, заведем дискорд-беседу и просто будем вместе снимать видосики. О, я почти умер, я почти умер, я почти умер. Не думайте, что это у меня какой-то чит, то, что я не прыгаю через вот один блок, это просто я на большой скорости бегу, но правда это, эта скорость не видна. Если вы слышите, что кто-то орет, то, знаете... Мне сейчас страшно. Это знаете, это моя кошка кричит. что а так на то вот тут? Бегу, значит, бегу. Я чисто видела, у меня это, хп уменьшается. А не прибавляется даже. Ух, давай, полетел! Все, пока страдай, пока так пострадай в, в, в огне. Мой, вы не думайте то, что я настолько плохой человек, что просто каждого встречного уничтожаю. Просто хочу немного покрасоваться перед другими игроками. А то чё они нападают, нападают, красуются здесь, такие, типа оп-оп. Я такой вот так вот умею вообще. Ой. Вот так вот, типа. Нифига себе! Я сейчас немного так испугался. Может, попробовать на эту гору? Да ну, бред какой-то! Ладно, типа, гона корабль, что ли, топыхнемся? Ну хотя. Зачем? Тихо, меч в руки, меч в руки. Там завязалась бойня, там завязалась война. Бьем, бьем, бьем, человека! Полетел, дорогой Привет, братья Так, это у нас скорость на сколько? На 8 минут, ема Это у нас Это у меня вообще на три минуты Чё у нас здесь забыло? три, 4, 5, 6 Все Ботинки зачем-то выпали Ну допустим, допустим Допускаем это, допускаем Оп, опа, опа Ах ты ж Ты шо, Вась, берега попутал? Вообще, блин, нормальные Нормальные не нападают на алмазников Ах ты ж, блин Ну Ну мой соперник умер, а почему мне кристалла призмарина не прибавилось? А, тип, ладно, пофиг На 8 минут Тогда шо у меня на 3 минуты здесь сделает. Выкидываем, заносим депозит от 100 рублей и начинаем зарабатывать. Прибыль. А У меня уже скорость закончилась. Мне чисто нужна одна стрела. Ну и все, начинаем зарабатывать депозит от 100 рублей. Вносим депозит от 100 рублей и просто кайфуем от того, что мы зарабатываем деньги. Типа, они на ч надеяться, что когда они сюда стреляют, типа вы реально думаете, что вы вот так вот просто попадите. Эй, -э -э -э -э, Василь, Василь! Куда побежал? Ты думаешь, сейчас тебя. А, ну все, он сли... А, я слился сам. Чем я боку, пока не выйдем из боя? Вы не можете выпить. Мы вышли из боя. Эх, спаун. Он. Они знают эту тактику, походу. Тактика, галактика, галактика, тактика, да вы нормальные, блин. Ладно, за раз жемтиром кикнут. Вс, я вышел из боя. Болваны. Настоящие. Зачем мне это ваша пробка? типа. Лоу. Ух ты ж, вообще человек-лучник. Ах ты ж... Зараза! Паутина! Не Зараза вообще. Стоять, Василич! Давай, давай, догоняй, догоняй, догоняй, догоняю. Догоняю. Так, умер, вы больше не в бою. Вообще, через центр там, где продаются алмазы, вообще нормальные люди. Но мне алмазы вообще ни к чему. Ты больной? Скажи мне, пожалуйста, ты, а ты нормальный, нет? Иди давай полетай туда, полетай. Блин, блин, блин, блин, блин. блин. Так, ребят, мы немного пиксели. Беги тут у меня получилось. Где-то здесь у меня... Вот. Нет, не то. Ну, короче, у меня получилось выполнить чайфку. Точно в цели. Это у нас... Вот. Попадите. Выстрелите в кого-нибудь из лука. Я попал в кого-то у В кого я не знаю. Опа-опа-опа-опа. Опа-опа-опа. Мансит как мансит. Ушел. Ушел отсюда. что? Ой, я попал, попал, попал, ребят, попал. Давайте тогда приблизим немного экран, чтобы кого-то попадать, не понял. Что у меня будет Тихо, ребята, нацеливаемся. Ах ты, бежит. Бежит, бежит, бежит. Бежит! Стой! Ризит! А! -а, -а. Страшный капец Опа Опа-па опа Мать Ты чё? Кто не с нами, тут под нами Понял, да, наш мотив? Иди отсюда, иди гуляй, как говорится Гуляй Гуляй, я говорю, гуляй Гуляй, гуляй, просто гуляй Ох, Вы ж попали Паразиты. Стоять! А, это наш. Почему А, у него переливается броня. Через нас там... Ах! Ж... Все, мы отправили его на тот конец. Бежит! Бежит, бежит, бежит! Куда побежал? Куда побежал, ребята? Ребята, сейчас это, перехватим. Mm. Типа, опа, такой, опа, опа, опа, опа. Ах, ты ж зараза. Ну она у меня есть, одинаков, чтобы не подкрять. За ней 58. Все, побежали, побежали. Пора мантить, мантить, мантить, мантить. Так, главное, чтобы... Ай, не попали, не попали, не попали, не попали. Фух, ребят, это это было да ладно, я попал. Убили просто пацана. Убили. Ай. Перехватить, перехватить. Василич убегает. Васильич. Тихо, тихо. Давай, давай, я тебя догоню. Ты, ты, ты пожалеешь, что побежал. Через этот спавн. Блин. А, ладненько. Ай, блин, я в броне, я норм, я на... Чисто баллон. Так, куда меня там обстреливали? Где меня там обстреливали? Здесь, да? На этой башне, да? Типа ничего, что я как бы тоже... С вами. А типа, ему можно? Так, 12 призмаринов. Эти призмарины можно обменивать у кого-нибудь, кого можно. Не тут под нами. Nice так сказать, уничтожили пацана. Так, смотрим с помощью этого лука. Можно попробовать, конечно, с оптифайна зайти, но все-таки это будет долго. Так, в принципе, здесь никого не осталось, только я. Стрельнем туда вот. решил покончить с тобой ребята у меня получается у меня уже 6 убийств денег 300 только не надо там шутить про это вы поняли ты что снайпнуть меня хотел Я тебя потом снайпну в полете, понял? Паразит. Кто не с нами, тот под нами. Снайпера, блин, недоделанные. Чего решил обстреливать, да? Ну хорошо. Посмотрим, как ты так проживешь. Ребят, я его слил. <слыш> ну, бот свитый, пуфы. Он просто упал. Типа, тебе это ничего не даст, понимаешь? Тебе это ничего не даст. Ах ты ж... Поразись. Пошел отсюда. Пошел отсюда. Недоделанный. Недоделанная копия блокбастера. постыра Та -та Татара, татара, -та -та -та -та -пам, -пам, -пам, -пам, пам пам пам пам, -пам. Вот он этот человечек. который в меня постоянно стреляет. А, кто? А, понимаю, ребят. Но На нас просто. Ой, извиняюсь, извиняюсь. Вот я вот этого хотел отбить. Сори, сори, сори, сори. Я не хотел. Блин, ребят, я застрял. Э, Чистоем, не глядя. Берем выше стрелять. А, в меня попали снайперы, недоделанные. Блин, за этих вещей не вижу ничего. Надо идти с наушками, там обзор намного лучше. Пшел отсюда, ну. короче, я уже врубился в эту тему и все остальное. И куда у меня этот нубский меч? Посмотрите на это зачарование. а теперь смотрите на это. Какой меч, по-вашему, лучше кто не с нами тут под на. А! Нет, нет, нет, нет, нет! Ребята, у меня скорость исчезла. Что думаешь? Что думаешь? Пробежал мимо меня и... и остался безнаказанным? Нет, так не выйдет, дружочек-дружочек. Блин, вот без скорости вообще не могу никак. Вот. Нужно вот... Кто? кто посмел, Кто? Во... воин. Чё? Короче, ладник, ладник. Давай тогда уже искать каких-нибудь людей. Скидываем тут всем мечи. Вообще, нубский какой-то меч попался. Будем держать здесь оборону, так сказать. Туда вот стреляем сигнальным огнем. А ну, стоять! Ой, бот, бот, пруфы, чё? Кто там на меня решил полезть? Кто на меня там напал? Короче, плохо у меня получается держать на центр, поэтому побежим. Еще мне нужна скорость. <звы> <звы> чё ты хотел вообще этим добиться? Я не знаю, чё. Они. Ну бы, Но ну, ну бы они и в Африке ну бы. Работаем в топовой компании Avalon Technology. Это не реклама. Это простая рубрика канала. Боже! Ну что за нуду просто? Оп! Слушай, ты реально бесишь. Они просто падают, и я не могу от этого забраться. Опа, получилось. Типа ты.. А! Понял. Эм, люди, вы тут кое-кого пропустили. Пошел отсюда, пошёл отсюда! Бот! Бот! Против кого забиться? Против кого забить? Ну, короче, тут, там пускай они сами разберутся. Надо значит, просто сдерживать э -э, тех, кто в легкой, в легкой броне, а там со остальными они уже разберутся. Надо сейчас посмотреть в чате, кто меня сейчас скинул. Убью же его. Так, тут у меня... Вы начали бой с... Ага, я запомнил тебя, я запомнил. Где он там на меня напал? Где-то в пирамидах. Вот тут вот, где-то здесь примерно так. Где ты, этот никнейм? Я его запомнил, я запомнил этот ник. А так, здесь нет. В смысле, а, а где он? Типа, слился, да? А, это ты на меня напал! Иди сюда! Ну, просто нуп настоящий. Напал на меня, значит, здесь, да? Напасть нечего. Ничего, что у меня здесь огнестойкость как бы включена. Ну, Бера, вообще. Харе бить меня. И он на меня, если что, первый напал, так что я тут не вернулин. Я пострадал. Я пострадавший. когда происходит война между алмазниками. Чё? <Че>? Десантура! Южная... Такие вот... Ой... Садник летит. Просто смотрю, если ноубы стоят, стоят, то просто берем меч, прыгаем, но мне все равно ничего не будет, так поменяю просто сот Ко мне кто-то поднимается. Будем готовы. Фу, блин, напугал. Что так пугаешь? Я его буду держать на вот этот край. Что ты на меня тут? Так, в принципе, тут никого не понял. Она... Ой, да ладно, все, сорян, блин. Якобы не признаю. Господи, я опять в эту картину залез. А у меня уже на этот момент 24 четыре призмаринчика. Привет, ну все нормально, я с ним разобрался. Заб... Ты чё? Короче, надо заменить яблоки. У меня скоро они кончатся, сейчас я выйду и возьму. Надо уже яблоки поменять, а то я что-то немного такой прифигел. черта мы нубов вот таких вот без брони. Просто-напросто уничтожаем. Ты поче на меня налетел? Мы друзья с тобой. А таких, как он, мы просто уничтожаем. А, типа, ты на меня с железным мечом. Чувак, ты вообще адекватных, нет? я вообще рус нубов, ребят. Как? Каким образом? Чтобы вы понимали, я, я никогда не был нубиком таким. Десантура! Десант на Южнессе! Кто меня убил? Ой, ударил. Ты, ты больной? Скажи, ты больной? Вот что вы на меня все взъелись, блин? Ах ты ж паразит! Блин, ребят... Кинули, ребята, меня Я не понимаю этого человека. Сначала притворяется добрым, а потом просто в спину нож пускает. Короче, сейчас я вам покажу, куда можно деть вот эти вот призмарины. Вот, куплю призмарины. И он за 6 призмаринов. Вот, 150 штук. Так, так, так, так, так. Все. И дальше у меня остается 3. Нужно убить еще одного человечка. Чё? Думал, да? Вообще думал, что ли, а? Получай, получай, получай паразит. Паразит, паразит, он и в Африке паразит. Получай, получай. Я подумал, я уже его скинул. Типа, ты реально, ты реально? Чувак, ты уверен в своих силах? Чисто они на меня нападают лишь из-за того, что я нападал на тех, кто вообще без брони. Вот, вот, вот на таких то и после этого вы на меня лезете. Да это на него надо лезть. Сейчас я просто там всех поскидываю с, с этой. С этой горочки. Ты ч? Больной? Ты больной? Скажи так. Вс, ребят, у меня это надела. Я сейчас справась и включусь. Короче, расправился я с ним. И пришел перейти на другой островок. Ты чё, лук? Да, лук. Спокойствие. Секундочку, ребята. А это случайно не этот? Сейчас, подождите. Вы начали бой с... Не понял, нет, это не он. Подождите. Вы больше не в бою. А, это другой. Это какой то какой-то никнейм показался знакомый. Ну, ладненько. болван. Случайно ж, блин, стрельнул. А, мы пропустили ну ба а он упал. Скучно, ребята, как-то. Веселья не хватает. Не думайте. Нужно какое-нибудь веселье с другими игроками придумать. Спа. Так. Та, та там та -та -та там Ты... Та -та Чё? Нуб? Здесь? Ты не на тот остров полетел, братец мой. Офигеть, у него было! Посмотрите, сколько нубских мечей. И он реально думал, то, что это его спасет. У меня уже косарь денег. Можно купить шоу. Все. Ты там там. та та та Та-та-та-та-та Ты реально, ты как бы в ловушке не думаешь, что есть какая-то между Я-то хотя бы а вот они А, ты вышел, вышел, так сказать. Твои стрелы мне ничего не сделают, понимаешь? Ты просто потратил зря время. Хотелось пожалеть, но как-то нет. Потом жал. Типа там чел что ли упал из дух? А нет, в меня стреляет. Спокойствие. И кто здесь клуб? Ну. ну ясно. Кто не с нами, тот под нами, то против нас. Да, все мы были в этой яме. Под названием канава. Пошли отсюда все, блин. Чисто просто всех, кого я тут уничтожал. Он не бьется, ребята. А, он в паутине застрял. Я понял. У тебя там просто плюс ХП. А теперь я застрял. Кыш отсюда. Так-то лучше. В принципе, зачем мне, я даже не знаю, типа, ради просто прикола захватить этот... А, понимаю, здесь тут такой. Ты, это, давай, лети, лети, брат, лети. Тут не надо такого, не надо. Не приветствую, не приветствую. Нубики они, в Африке Нубики... Просто все попадали, кроме вон того человечка. он уже пропал из видом. Десантура! Куда пошел? Куда пошел? Куда пошел, куда пошел? А? Скажи, куда ты полетел? Скажи. Просто. Я в лаву упал! Я в лаву упал! Я в лаву упал! А теперь я упал в канал. Ну шо ж, ребят, думаю, <къем> на этом ролик я могу. Так сказать, Подошел в концу. Сейчас мы появимся на спавне и уже закончу. Да, я сейчас вам проговорю прошлое видео, там, где я вам рассказывал, как установить свой личный сервис, чтобы туда заходили ваши друзья, ну или, может, не только друзья, я оставлю э, подсказку вот прям вот здесь, вот в правом верхнем углу. Она должна выскочить, ну, примерно где-то сейчас. Ну так не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, забывайте про чтобы не пропускать такие интересные и, может быть, просто не необычные ролики. А с вами был Сосори. Всем пока-пока.